Привет! Чтобы получить информацию о скорости работы и значениях Core Web Vitals любого сайта, можно использовать Netpeak Checker. Чтобы запустить такую проверку, достаточно добавить нужные вам сайты или их типовые страницы в программу. Выбрать параметры на боковой панели в группе Google Page PageSpeed Insights. Я еще советую добавить параметр «Время ответа сервера» в группе OnPage и нажать на кнопку Start. А пока программа получает данные, давайте я кратко расскажу о параметрах, которые мы используем в такой проверке скорости работы сайта. Время ответа сервера – это время, за которое сервер ответил на запрос в программу. Чем оно меньше, тем лучше. Параметры Google Page PageSpeed Insights получаются напрямую из этого сервиса. Потому нужно в настройках добавить ваш API-ключ. Его можно получить бесплатно по ссылке сверху окна. Вы можете получать множество типов параметров из этого сервиса, и усредненные в группе «Хост», и более точечные в группе «URL» с пометкой «Field», и для мобильных устройств, и для десктопа. Конечно, для каждого параметра есть подробное описание в панели информации. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать, группировать и фильтровать результаты, как вам нужно, прямо внутри таблиц, чтобы получить необходимый отчет.